Да, вы несли свой класс в спорта в как это вы чувствуете? Нет, мои достижения в спорте очень скромные, как вы представили меня, я на спорте в СССР. Я занимаюсь в СССР, участвую в соревнованиях и уже после своей спортивной карьеры, получу специальное образование, работаю с детьми и продолжу в СССР которые с девушкой, женщиной, может какие-то у меня и масса Может быть. Только в один.